Чем проще и примитивнее у человека программа построения событий сирич карма, тем более вероятна его линия будущего. Скорее всего из эгрегориального пространства из этого он никогда не выйдет, просто программа не сумеет его оттуда выдернуть, эталоны родительские останутся для него неизменны, и собственный опыт будет ограничиваться лишь только разрешенным объемом памяти, который положен в этой эгрегориальной среде помнить. Наша с вами будет задача последовательно разобрать каждый метод и каждый элемент воздействия на линию будущего. Начнем мы, конечно, со своей собственной памяти, потому что это ближе всего к вам, и вот это имеет отношение, скажем так, к тому, чем мы занимались все предыдущие, на всех предыдущих курсах, свое собственное сознание. Даже если у тебя пока нет доступа к другим ресурсам, уже через одно свое собственное сознание, изменяя его и делая доминантом в программе построения событий, ты уже можешь изменить линию своего будущего. Что же говорить, если ты переключаешься и подключаешь и обогащаешь другие элементы? Линия будущего меняется. Но следует помнить, что абсолютно линию будущего не поменять. Почему? Потому что есть все-таки некие лимиты, у собственной памяти есть лимит, по крайней мере, от момента рождения до сегодняшнего дня. И пока мы подключим реинкарнационную память, она подключится только после пересмотра всей, всей этой схемы, пройдет некоторое период времени, значит лимитируем. Родительские эталоны, да, их тоже можно переписать. Но опять же не в бесконечную форму, все таки есть некие лимиты, связанные с образом и воспоминаниями о своих родителях. И уж, конечно, самый большой блок, эгрегориальное включение тоже закладывает нам определенные лимиты. Эгрегоры говорят, я не могу создать для тебя те события, которые в принципе не прописаны в нашей реальности, ну не могу, два солнца не взойдут на горизонте. И солнце на востоке не зайдет, оно зайдет оно на западе, так положено. И эти лимиты, которые, которые даже и Грегор обязаны учитывать, они, естественно, накладывают и лимитированы на твою линию будущего. Она будет происходить в той реальности, которая находится здесь. Но даже понимая это, мы с вами видим, что реальность она очень многоплановая, в ней огромнейшее количество событий прорисовано уже. Нужно просто отключить опцию инертности мышления и уметь перескакивать с события на события, быстренько-быстренько ориентируясь между вновь открывшимися обстоятельствами, вновь открывшимися данными. А впоследствии и научиться на эти обстоятельства влиять свою собственную волю, это называется программирование событий. Программирование событий возможно лишь тогда мы с вами видим, когда принцип формирования событий, то есть камня, карма, это достаточно сложная программа, которая имеет функции не только считывания информации, но и управления информацией. И конечно же, твое сознание должно быть, иметь право управления какими-то эгрегориальными системами. Не быть включенным к ним в качестве просто пользователя, а именно на уровне доступа, на уровне программного кода перепрограммировать эгрегориальный слой. Это как бы высший пилотаж, понятно, что достается это право не всем, но то, что такая возможность есть, мы с вами должны помнить и лучше ставить перед собой более высокие цели и задачи, зная, что к этому можно прийти, к этому нужно стремиться. Чем заведомо ставить себе низенькую планку, ради, которых, ради которой потом придется жить все это время. Опять тот же сакральный вопрос, чтобы вы предпочли, предпочли быть нищим среди королей или королем среди нищих, показывает вам уровень ваших амбиций. Ставьте себе амбиции повыше, и вы никогда не проиграете. Может, не выиграете, но не проиграете точно. Итак, вот этой, с этой схемой мы с вами будем работать дальше. Принцип формирования событий, карма, это первая тема, которую мы с вами сейчас будем обсуждать. Для того, чтобы, Прежде чем мы с вами дойдем уже непосредственно до принципа формирования событий и будем учиться формировать себе точечно, локально те события, которые нам нужны. А напомню, мы будем формировать уже в, том, в, той, в тех вероятностях, которые уже сделаны эгрегориальными слоями. То есть мы будем иметь возможность выбора вероятностей, которые нам нужны. усмею допустить, что, скорее всего, ваши фантазии о событиях не простираются дальше человеческой реальности, поэтому вы вполне удовлетворитесь тем выбором, бесконечным на самом деле почти выбором, который предоставляет вам человеческое пространство. Но если не надо завтра проснуться на Луне, это сложно. Да? Но все таки проснуться надо в своей постели, но немножко с другими предпосылками, к будущему, то это вполне, вполне допустимо. Сначала мы будем с вами разбирать такое понятие, как карма, карма как принцип формирования событий. Что же это такое, поскольку тело каузальное, тело кармическое, второе его название кармическое тело, смеем предположить, что именно карма. Карма, программа кармы в этом теле является царем, богом и воинским начальником. От нее зависит все. Это автономная программа, которая помогает и вам, и окружающей среде экономить время и энергию при выборе возможных событий, при выборе вариантов событий. Программа, как правило, эта не вырабатывается человеком самостоятельно, а вшивается в его сознание превентивно. Как базовое. Очень редко, когда человек такую программу формирует себе сам. Очень редко. Для того, чтобы сформировать себе такую программу самостоятельно, человек должен пройти весь опыт. Максимально весь, который только возможно в, этой, в данной ситуации. Это нереально сделать в рамках физического существования. И это также аксиома, которые мы не можем нарушить. Но каждая аксиома требует дополнительного размышления и ключевые слова здесь в рамках физического существования. Ага. Значит, можно не физическим существованием своим это правило нарушить. А когда мы получаем доступ не физического существования, то есть не включению физическим своим телом в событийный ряд? Во Так. И в во снах, медитациях и в мечтах. Во снах, медитациях и мечтах мы можем пережить любой опыт, который реальностью для нас еще не отрисован и, возможно, не будет отрисован никогда. Но нам не мешает это пережить в своих фантазиях так, чтобы наше подсознание восприняло этот опыт как очень даже реальный. Ведь нашему подсознанию нет дела. В реале мы переживаем это событие или внутри своего собственного мира, если силы эмоций одинаковые и там и там, наше подсознание, а соответственно, и вся наша система рано или поздно этот опыт воспримет как объективный, то есть не подлежащий сомнению, пережитый лично. Вот у вас будет семинар консолидации жизненных путей, где вы как раз будете оттачивать великое искусство Переписывание событий через мечтания на диске, на диске, на диске. Все на диске, все на диске. Там очень подробно изложена сама методика и как работать. Единственное, как бы сразу вам говорю, эти методики имеют эффект только тогда, когда вы их действительно делаете. А посмотреть один раз диск и сказать, ну в общем, английский я уже знал, этого недостаточно. Эффекта не будет. Таким образом опыт объективный мы можем формировать себе совершенно разными путями, а законы математики подсказывают нам, что чем больше выборка, тем более сложной может стать программа на основании выборки, которая и делается она сама себя, допрограммирует. Программа карма имеет возможность допрограммировать себя, постоянно усложняя себя. Только при определенных условиях, опыт продолжает в сознании пребывать, опыта должно быть достаточно много. Здесь тот же принцип функциональности, то что и в ментальном теле. Помните, мы с вами говорили, ментальное тело трехслойно, на первом уровне у нас слова, на втором понятие, на третьем модели поведения. Модель поведения это как раз и есть проекция каузального тела, она нам подсказывает программу, как удобнее применять понятия в реальном действии. Здесь принцип тот же самый, принцип наполнения каузального тела имеется в виду. Мы говорили в ментале, что когда слов становится много, они обязаны схлопнуться в понятие, чтобы освободить место в ментале, оно не резиновое. Когда понятий становится много, они обязаны схлопнуться в модель поведения, чтобы освободить место в ментале. Этого слоя оно тоже не резиновое. В каузальном теле происходит все то же самое. Линия судьбы, та самая ниточка, на которую натягиваются события, она имеет определенную длину. Мы не бесконечно живем. И понятно, что если идти по этой жизни степ бай степ мы успеем сформировать в себе только лишь определенное количество событий, определенное количество опыта, и никак не больше, меньше на здоровье будет у нас такая цепочка, в которой много свободных мест. Но даже если мы будем плотно, плотно, плотно, плотно все упаковывать, все равно больше, чем есть возможность по длине этой линии, оно не влезет, оно не влезет. Мы говорим о том, что есть способы раскрытия своего собственного опыта, значит, линия эта не обязательно идти должна вот так вот так, вот так вот так и вот как угодно и вот так и вот так и пока она вот сюда вот в эту точку придет, мы еще вот тут покрутимся. Что побегаем, да? А как это можно сделать? А как раз именно таким вот способом, когда к одному событию на фану на церковь цепляются еще десяток, которые мы могли бы пережить в этой же самой истории, если бы и с этой стороны еще десяток, и с этой, и с этой, и с этой. И так пошло ответвление по многовариантному развитию событий, которые в конечном итоге вот эту вот линию упакуют несколько иным способом она станет другой, она станет более толстой, она станет более сильной. А эта линия есть не что иное, как проекция вашего я есть в каузальном теле. Она может быть очень тоненькой, непроявленной, а может вот такой. Понятно, что это достаточно примитивные образы, да, потому что каузальное тело оно не двухмерное, и не трехмерное, оно очень многомерное. И если мы в проекции ментали видим ее как прямую линию, если мы будем смотреть с многомерным зрением каузального плана, мы увидим, что она совсем не линия и даже не дерево. Это такое, очень, такая очень объемная голограмма, которая конечно имеет пределы, но пока эти пределы все обойдешь, огромнейшее количество времени пройдет. Наша многовероятность наша многовероятность развития нашего каузального тела предопределяется сложностью программы кармы. Но если эта линия достаточно проста, то в случае критического наполнения ее, мы наполнили какое-то количество событий, здесь есть несдвигаемые метки, например, которые постраивает эгрегор, важная несдвигаемая метка, женитьба. Вот все, никуда не деть. Важная несдвигаемая метка рождение детей. Развод. Кому что Рождение детей. То есть это то событие, которое уже невозможно отыграть, отменить назад. И мы с вами прекрасно знаем, смерть, жизнь это то, что не отыгрывается назад вообще никак, как событие, но может быть совершенно отыграно назад как отношение к этому событию. Если мы снимаем значимость с какого-то события, то есть уменьшаем его астральную проекцию, оно становится таким же событием, как и все остальное, а соответственно уже не может являться несдвигаемой ниткой. Но если здесь события какие-то очень сильно значимые, то они монолитно вписываются вот в эту структуру. И эту бусину уже не сдвинешь никуда, ее надо просто переписывать, ее надо переделывать. Вот такие несдвигаемые, очень мощные события расцениваются сознанием, расцениваются программой карма как основные. И когда программа карма начинает формировать линию будущего, именно эти основные события, она возьмет за основу как более эффективные для носителя программы, то есть для вас. Если вы с течения времени, считает программа, ничего не сделали с этими событиями, значит они для вас ценны, значит они для вас ценны, программа карма будет стараться вывести своего носителя, то есть вас по пути наименьшего сопротивления, то есть в будущее, и она будет прокладывать вам такой маршрут, такую дорогу, которую вы сами же и выбираете своим собственным прошлым. И если в вашем сознании есть некие события, которые являются основными, то именно эти события и будут взяты как образец, как слепок для того, чтобы формировать вам будущее. Не в плане, что у вас родится еще один ребенок или будет еще одна женечка. Как раз нет. События в чистом виде проецироваться не будут. Будет оцениваться их эгрегориальное влияние. И будет понятно, что в данном случае события эти сформировал, например, эгрегор вашего рода и семьи. И значит, этому эгрегору программа кармы передаст право проецирования событий будущего. Они будут простраивать для вас события будущего. Если вы продемонстрировали, что ценность рода и семьи для вас самое главное, значит, именно эти события связаны с вашими ценностями и будут пролонгироваться в будущее. Именно вот эти факты исчитывают гадалки, что для человека в этом мире самое главное, на что он обратит внимание, когда дойдет до определенного момента в своей жизни. Если для него главное дети, значит судьба детей. Если для него главное семья, значит семья. Если для него главное деньги, значит деньги и так далее. Жизнь значит жизнь, смерть значит смерть. Что обычно? Рассказывают гадалки, они же не рассказывают, какой с кем ты завтра встретишься и какую информацию получишь. Они не рассказывают, куда ты поедешь в отпуск, они идут по веховым событиям, причем всякий раз называя эти события для каждого клиента свои. Девочки они будут говорить, например, которая озабочена замужеством, когда она выйдет замуж и а когда она родит детей, да, мужчине скорее всего начнут говорить о его успехах или неуспехах, или то же самое, как когда родить детей и когда замуж, в смысле жениться. Людям постарше они будут говорить о сроках их жизни и так далее. То есть они будут выбирать именно значимость. Они очень четко считывают значимость. Сами не знают как. У них нет алгоритмов. Не дадут права, потому что ты переключишься уже нет, на другие нет, нет. эгрегориальные системы. Но для того, чтобы отсоединиться от эгрегора своего рода, ты должна продемонстрировать, что ты от него отсоединяешься, то есть сделать значимые события, которые сформировал он в своей жизни незначимыми или, по крайней мере, не более значимыми, чем все остальные. Как же мы с вами будем это вычислять, какие события были значимы, а какие незначимы? Для этого нам поможет знание, общепринятое, сформированное в нашем мире, понятие кармы. Не напрасно. Да? В мире ведь ничего не бывает случайного. Если народная молва приписывает какому-то какому термину, какому-то слову определенное значение, значит, поверим, что у нее были на это основания. Хотя карма не наше слово немножко, не нашей народности. А у нас это слово заменяется просто словом судьба, понимая, что ничего, эта штука неизменная, трогать ее лучше не надо, да, это все вообще удел высших сил. Но карма уже прижилась именно с этой точки зрения. Карма как некие повторяющиеся события в жизни, вот такой есть один из эффектов, это всего лишь один из эффектов воздействие программы кармы на реальность не является ее единственным эффектом, но тем не менее эффект такой есть, и мы попробуем достучаться до этой программы через вот эти вот эффекты. А эффекты говорят о том, что есть в жизни человека некие повторяющиеся события, которые как грабли, все время случается у него на пути. Причем не сам, сам сценарий событий, сценарий может быть совершенно разный, а вот эффект один и тот же. Например, всегда потери, всегда разводы, всегда смена работы, всегда болезни. То есть то, что у человека стоит выпукло и на виду. Прежде всего, эти выпуклости, почему эти события являются кармически главными, потому что именно эти ценности в сознании максимально сильны Это понятно? То есть, если мы вспоминаем как кармическое событие, события повторяющееся всегда именно, событие связанное со здоровьем, да, как, например, съезжу бабки в деревню, так обязательно потом заболею. Как схожу на кладбище, так потом Еще там, там что-то. Да, это говорит о том, что вопросы здоровья здесь доминантны. Из всего возможного количества эффектов ты увидел только эффект по здоровью. Да, или как встречу там... Машу Клаву из соседнего подъезда, Я обязательно там с супругом, с супругой разругаюсь. Да? это говорит о том, что семейные отношения, семейные ценности являются для тебя значимыми. У тебя там, возможно, где-то и кольнуло, у тебя, возможно, там ты плохо себя почувствовал, но на фоне более значимой вещи, семейные отношения, ты этого эффекта, проблема по здоровью не заметил. Как и в первом случае, да? здоровье для тебя более доминантно, ты заболел после неких определенных событий, причинно-следственная цепочка показывает тебе, что попадаешь в такое-то пространство, потом заболеваешь, ты видишь только свою болезнь и не замечаешь, что при этом ты разругался со всей семьей. То есть разругаться со всей семьей для тебя на фоне твоей болезни совершенно незначимо. И это будет ваша задача, одна из задач на, как на самостоятельную работу, так и на Наш курс, если мы успеем, вот такие вот события в своей жизни, повторяющиеся события с одинаковым эффектом, повспоминать. Событий должно быть три. Сработает здесь принцип трех. Один может быть случайность. Два совпадения. Но три это всегда уже закономерность. Тройка для нашего мира вообще тема сакральная и считается, чтобы событие сформировалось в карму. То есть принцип формирования событий лег основой кармы, событие должно произойти трижды. и больше. Соответственно. То есть больше уже нет нужды, больше уже никто не будет тратить ресурс, ни времени, ни пространства для того, чтобы создать для тебя еще одно событие. Скорее, уж ты сам будешь находить. Прям с упорством идиота находить именно те события, которые являются для тебя кармическими. В сознании вот эта вся программа. Если мы думаем, что мы делаем осознанный выбор относительно чего-то, относительно вариантов развития своей жизни, то мы очень сильно ошибаемся, как правило, мы всегда будем опираться на программы, уже каким-то образом себя показавшие, то есть более или менее безопасные, более или менее приводящие к результату. И все бы было бы ничего, этот эффект и такая результативность, такой выбор он бы давал свой значимый эффект и приводил бы вас к успеху, если бы не одно, но эгрегориальное пространство постоянно меняется. Особенно на нижних слоях, на уровне стихийных эгрегоров они потому так и называются, что там происходит броуновское движение, они непредсказуемы. И какие события они тебе сейчас предоставят, ты не можешь их просчитать, а соответственно и не можешь точно гарантировать, что эти события приведут тебя к тому же самому результату. Потому что ты вошел в события в одном эгрегориальном подключении, а вышел за него случайно уже совсем в другом. Как на утро люди просыпаются совсем в другой стране. Да? И понимать, что в этот момент вы были подключены к этому эгрегору, этот эгрегор сформировал через события ваши определенные ценности. Это главное, это не главное. Событие подразумевает причинно-следственную связь между событием и следствием. Соответственно, трижды повторенное событие с одним и тем же выводом гарантирует, что в будущем у вас будет аналогичное событие, в котором вы обязательно сделаете именно такой вывод. То есть совершите ожидаемый поступок. Что Эгрегору от вас и надо. Он не может вести вас как козу на веревке по жизни постоянно. Для этого и нужны программы. Для этого и нужны программы, чтобы все будете делать сами, как чип, как датчик, я не знаю, у животного, которому постоянно импульсами поверни налево, поверни направо, чтобы он дошел таки до дома. Вся вот эта вот система, вот на этой системе действует программа, программа построения реальности, любое событие можно перепрограммировать. Важно знать, из каких компонентов он состоит и как воздействовать на эти компоненты.